меня зовут Аня и сегодня я хочу вам э, показать э, свои констовары которые я купила к школе вот и давайте все-таки начнем у меня э, полная гора эстрадов, ну не, немного но в принципе вот такая вот вот потому что у меня это вторая четверть и ну как бы у меня все есть пока вот Обычные статки, совершенно об, об, обычные, извините. Такие статки. Вот. Там где-то 9 в клетку и всего лишь 5 в линейку. В общем, просто я купил 5 по 5. Да. Вот. Ага. И 4 я еще нашла в старых статках. В статках, извините. А дальше вот такие. Вот. Они цветные и не цветнее, по 48 листов. Первая вот такая вот с лошади очень классная. И вот такая у меня под личный дневник. То есть у меня есть лишний дневник. И вот у меня вот такая. Так, так вот, решил купить <laughs> еще одну. Вот. Дальше, что мне очень сильно напоминает лето, это вот такая тетрадка Она очень классная. Вот. И... Я не могу вот тут почитать, что написано в общем. Вот. Ну чтобы не буду коверкать. Да. А, дальше вот такая вот. Это с грушей. Тут я могу почитать. Тут написано Fresh Fruit Copybook и П. Вот. Это были в клетку. Вот в такую клетку. Раз. Вот и четвертая вот такая она в линейку. Я сама очень сильно удивилась. И она у меня наверное будет по-русскому, но не знаю. Даже просто я боюсь ее заводить. Да. Но может быть буду все-таки. Не знаю. Я еще сама видео о моих титанчиках. Да. Дальше я купила. Ну, мне мама купила. Это вот такой вот клей Браунберг. Это уже на первую четверть была. Вот я ее уже разыгрался. Ну, в общем, просто хочу вам показать, потому что Браунберг мой фаворит, в общем, вот такой. И он на 15, 15 грамм в нем. Вот. дальше я купила индекс такую корректирующую ручку корректор ПМ вот я не знаю какую то такой штуку пользоваться не знаю в общем купил за 35 рублей не знаю зачем лучше бы с кисочкой купила ну а я все таки разоберусь и так вот ну в принципе мне понравилось что она красная я брала такую только белую так не знаю вот а, дальше я купила вот такой вот очень прикольную точинку желтую мне она очень нравится она такая и если я захочу я поточу на уроке вот. Дальше я купил от Фэнс. Это вот такие гелевые ручки, цветные. есть такие цвета: розовый, зеленый, голубой, желтый, фиолетовый и типа оранжевый такой. Но он не оранжево-розовый. Вот от Фэнс. Дальше тоже от фанс я купила фанс. вот а Я купила карандаши. Я вот сейчас их открою. Обычно простые карандаши. Вот. Ну главное точнее главное да минус это у них вот такое они не поточены но они стоили 6 рублей почему бы нет 680 если быть точным зеленый черный желтый и красный такие 4. два дома два школы. Дальше я купила вот такие две ручки, три ручки, извините. Это первая от Eric Краузер, такие вот, копачок. Вот, мне очень нравится эта ручка. Дальше от Тугзар вот такая. И дальше от какой-то Коройна. В общем, вот такая. И все они пишут по разному, то есть они пишут вот это самая тонкая, потом идет это и это, то есть они вот эта тонкая, средняя и толстая пишут. Ну в принципе мне нормально все эти три ручки и все по моему. А нет еще стерка. Вот Индекс тоже так, такая же фирма как и в Замаска, вот. Ну, в принципе, мне она понравилась тем, что она стоит 3 рубля, и она такая здоровая. Так, извините, 4, если быть точной. Вот. Ну и дальше это уже все не относится к школе. В общем, вот это я буду пить, это доктор Мом, сосалки такие. Мне они не понравились, что они совершенно обычные. Хотя мы за них заплатили 100 рублей. Ну, 80, если быть точной В общем, вот. Там 204. Мне он вообще не понравился. Он обычный бобс. Ну, бобс или холст В общем, не советую. Ну, просто... Вот меня с апельсином... Не знаю, но ну, напишите свои ответы какие-нибудь, не знаю. Просто у меня с апельсином и он обычный. Он обычный <coughs> бобс, вот этот, холс, или бопс или холс, вот, ваш. Не Мне понравился. Ну тут, конечно, и больше, чем в холсе, но хотя даже не больше. Ну, чуть немножко больше На 84 рубля конечно я за нее заплатила Зря. мама заплатила Вот, дальше вот такие салфеточки они с зеленым чаем я их просто обожаю Вот их они очень классные тут сколько их 15 штук и они мне очень нравятся я их просто обожаю у меня был такой же только с апельсином и вот с зеленым чаем они супер запомните если кто хочет вот в общем это все хочу вам показать еще мой пенал. но я его уже купила чуть ли не три года назад он очень хороший в принципе да не, не спрашивайте что это это канат да в общем да и канат не помню как называется в общем да вот такой скити он очень классный и я его просто обожаю. В общем, это все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пачки вверх. Извините, что оно было долгим. Хотя покупка у меня мало. Подписывайтесь на мой канал. Вот где-то тут. И где-то тут. Где-то тут, по-моему. В общем, да. Заходите на мой канал. Там есть все ссылки, где я есть. В Твиттер, Инстаграм и контакт. Всем пока. Всех люблю.